Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский. И сегодня хочу рассказать о возможностях работы с пользовательскими виджетами в программе QDesigner. В предыдущем видео я показывал, как создать пользовательский виджет с нуля. И создал виджет, который позволяет загружать и отображать картинки. Вот как это выглядит. В виджете реализовано несколько настроек свойств, которые позволяют а, менять, собственно, картинку, менять а, цвет заднего фона, размер отступов и текста, который выводится в случае, когда картинка не загружена. А, в этом самом примере объект а, пользовательского виджета создавался в конструкторе основной формы, вот здесь. А, далее а, этот виджет добавлялся в компоновщик, вертикальный компоновщик на главной форме. И, наконец, связывался сигнал э, изменения положения горизонтального слайдера с э, слотом э, пользовательского виджета, который э, устанавливает размер отступа. И э, чем это, собственно, неудобно? Чем не, неудобно э, создание виджетов в коде и компоновка их. А, собственно, тем, что не соблюдается принцип WatUC из get». То есть, это принцип, когда мы еще на этапе до компиляции можем видеть, как у нас будет выглядеть основная форма, как у нас будут компоноваться виджеты. То есть, ну действительно, вот у нас здесь лежит один виджет, и если мы будем добавлять множество разных э, других виджетов и, допустим, компоновщиков э, в, в, в коде уже непосредственно, то э, довольно сложно представить, что в итоге мы получим. Более того, мы не сможем пользоваться, э, ну, вот, при такой схеме, да, мы не можем пользоваться э, визуальной связью э, сигналов со слотами, то есть вот таки, таким вот образом где мы здесь мы выбираем сигнал объекта, который его посылает, и здесь мы выбираем слот объекта, который получает сигнал. И, наконец, мы не можем, опять же, на этапе конструирования формы, дизайна, не можем менять свойства, инициализировать некие свойства, начальные свойства этих виджетов. Причем, смотрите, опять же, в случае библиотечных виджетов, которые мы можем просто простым перетаскиванием добавить и редактировать их свойства в дизайн тайме. опять же принцип Watchuc из Watchuget здесь здесь здесь он соблюдается, поскольку если я, допустим, изменю свойство положения слайда, то и на форме он, положение изменится. Хорошо. Ну, если видео называется «Возможности работы», да, то есть такие возможности есть. Видимо, не одна. И действительно, такие возможности две. Первый способ называется «Преобразование виджетов». Для того, чтобы преобразовать один виджет к какому-то другому типу, мы сначала должны добавить этот некий виджет, который мы будем преобразовывать. А какой виджет мы должны добавлять – мы должны добавлять как бы совместимый виджет. То есть, если мы, например, наследуемся от класса QLabel, наш, наш пользовательский виджет, то мы должны добавлять объект класса QLabel. В нашем случае пользовательский виджет был создан с нуля, то есть он наследовался непосредственно от базового класса QWidget, поэтому и добавлять нам необходимо класс QWidget объект класса QWidget. Теперь, что касается преобразования. Я нажимаю правую кнопку мыши, вот на этом самом объекте QWidget, и выбираю пункт «Преобразовать в». И появляется некий список, список классов, которым можно преобразовывать виджеты. В данном случае он сейчас пустой. Но я добавлю наш класс, класс пользовательского виджета QImageWidget. Я выбираю имя базового класса и должен указать путь к заголовочному файлу. Ну, если вы помните, то э, файлы класса пользовательского виджета, они лежат в отдельной папке, которая называется Custom Widgets. И я нажимаю кнопку ⁇ Добавить ⁇ и... Вот этот наш пользовательский класс появляется в списке доступных. Я его выбираю и нажимаю кнопку преобразовать. И мы видим, что теперь вот тот же самый э, виджет, который как бы ничего не отображает, но тем не менее в дереве объектов он обозначен как объект класса QIMAGEWIDGET. Э, свойства также дополнительные не появляются, остались только свойства унаследованные от класса QWidget. Однако это уже что-то, потому что какие-то свойства мы можем менять уже и здесь. То есть, ну давайте для примера, чтобы посмотреть, что вообще все это редактирование этих свойств как-то влияет. Я поменяю размер шрифта с 8 на 12 кеглей и выберу жирный шрифт. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, что же у нас с редактированием сигналов э, и слотов. То есть не редактированием, а связыванием сигналов со, со слотами. Э, я прихожу в режим изменения сигналов слотов, выбираю э, объект, который испускает сигнал, и объект, который получает сигнал. Я выбираю э, у объекта слайдера сигнал э, Value Changed. И смотрю, что э, Список слотов нашего виджета пользовательского он пустой. Однако я могу выбрать кнопку Изменить и вижу, что все-таки некий список э, э, слотов есть. Это унаследованные от класса Q э, слоты. Однако подходящего здесь нету. Э, и э, тогда я могу нажать кнопку плюс и э, установить некий произвольный э, слот просто э, написав его сигнатуру. Э, в нашем случае слот называется setMargin, то есть установление о, отступа, и принимает он, так, так, так, принимает он в качестве аргумента э, целые числа. Я нажимаю ОК, и этот слот появился в списке, я могу нажать ОК, и вроде как объекты связались. Ну, давайте посмотрим, что получится. Единственное, что я э, закомментирую вот это создание э, объекта класса QImageWidget э, в конструкторе в основной формы, чтобы у нас не получилось два виджета. И мы видим, действительно, э, виджет появился именно наш, а не какой-то там QWidget. Э, вполне конкретный. Э, и свойства размер шрифта и жирность у него изменены. Давайте проверим, работает ли связь сигналов со слотами. Для этого нужно сначала загрузить какую-нибудь картинку. Я загружаю, и связь у нас благополучно работает. То есть мы видим, что вот способ преобразования виджетов он в какой-то мере позволяет нам инкорпорировать наши пользовательские виджеты в QDesigner. Однако, конечно, проблема не решена полностью. Теперь, что бы нам, наверное, хотелось бы, да, как бы нам хотелось бы, чтобы можно было сделать. Нам хотелось бы, наверное, чтобы можно было просто добавить наш пользовательский виджет, класс пользовательского виджета, добавить вот в эту палитру виджетов. И на самом деле сделать это можно, и это делается через написание специального плагина для QDesigner. Плагин представляет из себя динамическую библиотеку, и мы можем, собственно, приступить к написанию этого плагина, но давайте сначала немножко доработаем класс QImageWidget. Как я сказал в предыдущем видео, мы реализовали не все методы, которые хотелось бы. Потому что настраиваемых параметров у нас э, свойств у нас 4, а методов установки, то есть э, getter и да, э, у нас только для двух. Ну, давайте напишем. Остальные недостающие. Итак, set. Э, set no image message в качестве параметра принимает у нас message Теперь getter uh, no image message и здесь можно inline реализацию сделать потому что ничего особенного этот метод не делает кроме как возвращает объект um, no image message. Uh, теперь то же самое для параметра background color. Set. Background color. Параметр. Аргумент uh, color. Пусть называется color. И getter возвращает q color называется so background color опять же inline реализация return background color теперь давайте создадим заготовки методов в файле реализации и, собственно, пишем реализацию, она, э, не бог весь, какая сложная. Единственное, что давайте сначала объявим еще сигналы соответствующие. Сигналы изменения данных пар э, параметров, свойств. Uh, no image message changed и... Uh, Background color changed. Отлично. Ну, и в методе set мы просто присваиваем одно сообщение другому и испускаем сигнал о том, что uh, свойство изменилось. No image message changed и аналогичным образом background color no, color испускаем background color changed теперь э, данный э, редактор называется редактором свойств а свойства пока у нас еще нету, потому что э, у нас пока только методы, методы и члены класса. Для того, чтобы э, создать свойства объекта или класса, э, нам необходимо использовать соответствующий макрос, который называется QProperty. И здесь мы указываем тип свойства. Ну, давайте начнем с нового. ImageMessage, noImageMessage, и методы э, чтения и записи. И, наконец, сигнал о изменении э, свойства. Автоматом у нас здесь создались правильные э, методы, правильные э, наименования. Теперь um, QPIXMap, map. Свойство so, называется PixMap у нас. И опять же все хорошо подставилось. Property Q color. Свойство so, Background Color. И, наконец, Q property uh, margin, отступ, margin, margin. Uh -huh. Отлично. Ну, давайте проверим, что, по крайней мере, все у нас компилируется. Mm, да, все хорошо. И теперь переходим к написанию плагина. Я создаю новый проект, выбираю тип «Другой проект» и пользовательский виджет «Cute Designer», далее указываю папку, указываю ту же папку, в которой у нас а, предыдущий проект, «Tutorials», называю проект «Widget win, Image». Нет, image widget плагин. далее, далее, и здесь мне предлагается написать список классов виджетов, потому что один плагин может содержать более одного пользовательского виджета, но у нас только один, qimage-widget, и здесь мне предлагается указать, во-первых, пути к заголовочному и файлу реализации пользовательского плагина, Давайте укажем custom, custom widgets. и здесь то же самое, custom widgets. базовый класс виджета, QWidget, имя класса модуля, ну, тут не, не так принципиально, файл значка, значка это имеется в виду иконка, иконка, которая будет отображаться на пункте нашего виджета я здесь уже подготовил одну иконочку. Теперь смотрим раздел описания Здесь предлагается ввести группу. Если вы заметили, в палитре виджетов виджеты разделены по группам. Поэтому можно как добавить уже существующую группу, так и создать свою собственную. Ну, я создам новую. «Custom». Widgets. далее подсказка, которая будет э, вводиться при наведении мыши и да, также раздел э, помощи, но это заполнять не буду и наконец исходные значения свойств. Здесь мы видим XML документ, который содержит э, XML соответствующую э, виджету со значениями по умолчанию и здесь я заменю только э, свойство name, я это значение название э, объекта по умолчанию, я хочу чтобы это был просто image. Далее завершить и здесь Qt Creator мне говорит о том, что э, файлы qimagewidget.h и qimagewidget.cpp уже существуют, предлагает их перезаделить, но естественно я снимаю галочки, потому что хочу оставить ту реализацию, которую, <coughs> которая уже есть. И мы видим, что создался у нас э, класс, класс QImageWidgetPlugin, и он реализует э, интерфейс, QDesignerCustomWidgetInterface. И этот интерфейс включает в себя ряд методов. Если мы посмотрим ближе, то увидим, что эти методы, собственно, содержат те самые настройки, которые мы только что заполняли. То есть название класса, э, название группы, иконка подсказки является ли виджет контейнером он не является контейнером значение по умолчанию и так далее и так далее ну что ж на самом деле можно уже собирать единственное что только нужно собирать сборку релизную они а отладочную запускать не надо потому что это библиотека она у нас не запускается. Достаточно просто собрать проект. Итак, проект собрался. Видите, как успешно? Давайте посмотрим. Плагин. И мы видим, что да, в результате возник, э, с, была создана динамическая библиотека. Вот она. И для того, чтобы... Э, при запуске QDesigner подключил эту библиотеку, необходимо положить ее в соответствующую папку. Ну вот, папка Qt Creator, далее папка Bin, далее папка Plugins и папка Designer. И здесь уже какие-то есть э, плагины, мы добавляем свой. Отлично, теперь нужно перезапустить Qt Creator. Давайте я его перезапущу. Выбираю наш проект. И смотрю, что виджета и даже раздела не появилось. А что же произошло? Чтобы узнать, в чем проблема, можно поступить следующим образом. Выбрать меню «Инструменты», далее «Редактор форм». Это меню будет активным только если у нас режим редактирования формы. И здесь раздел э, пункт о модулях Q Designer. Все выбираю. Информация о модулях. И в частности о тех, которые не были загружены по какой-то причине. И сообщение об ошибке. Ну вот мы видим, что наш плагин не смог загрузиться. По причине не найдена указанная процедура. Что же это значит? И в чем, собственно, проблема? А проблема связана с тем, что... Э, Сборка Qt Creator, которая поставляется э, с Qt, она была, собрана, э, была скомпилирована компилятором Microsoft э, Visual-C. А э, плагин, который мы только что создали, <coughs> он был скомпилирован э, компилятором MinGW или GCC. Да? И... Э, их несовместимость и приводит к тому, что мы не, не удается подключить этот плагин. Какой же выход? Выход э, заключается в том, чтобы скачать исходные э, коды проекта Qt Creator и собрать его у себя на локальной машине своим э, компилятором. скомпилировать. Э, подробно описывать этот процесс я не буду, потому что э, в YouTube уже есть э, замечательное видео на эту тему которые я рекомендую, там все пошагово описано, я на самом деле им тоже руководствовался в частности, когда готовился к этому уроку. Здесь все более-менее подробно написано. Ну, единственное, что скажу, что вот скачать исходные коды можно вот по этому адресу. Здесь у нас страница загрузок. Нажимаю на кнопку View All Downloads, и здесь вот в разделах ищу Qt Creator. И после этого вот предлагается скачать э, заархивированные э, исходные коды. Ну, вот. Собственно, вот так вот они скачиваются. И далее следуйте вот этой замечательной инструкции. В итоге должен получиться э, получиться сборка Qt Creator. Однако она собрана. Э, скомпилирована тем же самым компилятором что и плагин и вот у меня тут второй, вторая папка Qt Creator как раз папка которую я создал которую я создал собрав проект Qt Creator у себя на локальной машине итак я опять иду в папку плагин с дизайнером копирую туда нашу, наш дрель файл и запускаю эту сборку Qt Creator и можно здесь убедиться в том, что здесь у нас в качестве компилятора указан gcc хорошо я открываю опять проект и мы видим, что волшебным образом наш вот этот вот недоделанный виджет превратился в наш пользовательский виджет, он сразу отображается как надо, поэтому этом уже применились изменения свойств, размер шрифта, живность, и мы видим, что появился раздел специфических свойств нашего класса, в том числе «Текст», в случае незагруженной картинки. Дальше, собственно, сама картинка. Можно ее здесь выбрать из файла. Сразу же, еще на этапе дизайна. Давайте выберем. И она уже сразу отобразилась. То есть мы еще на этапе конструирования формы уже видим, на самом деле, как все будет выглядеть. Видим, как все работает. Компоновка. Далее у нас цвет заднего фона. Ну, давайте выберем какой-нибудь... Не знаю, там... Вот, коричневый. Цвет заднего фона поменялся. И, наконец, размер отступа. Ну, пусть будет максимальный 20. И мы все это в реальном времени видим. Все эти изменения. И также мы видим, что в палитре виджетов появился наш Q image Widget с нашей иконкой. И можно опять-таки простым перетаскиванием добавить его в нашу форму. Ну, давайте попробуем запустить. И действительно все. Все у нас прекрасно. Что касается связывания сигналов со слотами. Опять же, можно посмотреть, как это выглядит. И вот здесь сразу появился set margin. Так что все прекрасно работает. На сегодня все. Спасибо, до свидания.